Есть радость в том, Чтоб люди ненавидели, Добро считали злом, И мимо шли, И слез твоих не видели, Назвав тебя врагом. И мимо шли,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 в небе одиноким странникам И не иметь друзей Блаженны вы, бессонные, томимые Печалию земной Блаженны вы, презренные, гони Столько Прекрасна только жертва неизвестная. Как тень хочу пройти. И да будет ноша окрестная И на земном пути. Уверь, Твое сокровище нетленное, И здесь, а в небесах, твои скорбях вели. Через сокровенное восторг твои глаза. Ури как жив с любовью и надеждой, не слыша дальних бур. И серафима крылья белоснежные. Умчат тебя в глазу, И серых имов крылья белоснежные умчат тебя.